Всем привет, зрители и подписчики канала Гриффансон, с вами, да. вами Гриффансон, с, вами... и... с вами Веном, и Веном. А, ладно, Сука. то там, все? Сейчас, погоди, звук что? Давай-давай ход еще пропустил бы вообще было отлично так мы продолжаем а ты Сам... Окей. я думал ты отойдешь да э -э да продолжаем <laughs> короче я зашёл ход да это хороший я в серий... прошлой серии прошлой серии я еще все сделал я сейчас думаю у меня опять еды наверное не будет да как обычно Ну, давайте быстрее ходите, черт побери вас Сенаторы сепаратисты опять сейчас вертфлот нападут от тебя Да он, блин, какого-то агента посланного генерала Хочет его убить Охреневшие рожи народ хотят договора не нападения, разумеется Право прохода Кимбрю требует с меня тысячу золота за право прохода Отличное предложение Блин, он в город свалил Плакинсан. Пиктона предлагает мирный договор. Ну да, у них один город остался нормальный. Давайте мир. Так, шантаж одного из членов вашего рода пытаются шантажировать. Охренел что ли? Проверь слухи, конечно. А, так он не в городе находится. Персонаж вернулся mm. с задания. Персонаж вернулся с задания. Персонаж выздоровел. Не боевые потери. Умер генерал. Зашибись, блин, мутило кончено ну по идее, если я буду сражаться Если я буду сражаться не в городе, то будет отлично Смерть Выродкам Смерть Сейчас я победу еще второй легион Все чуваки умрить Нормально Предатели Рима Опять меня начали сверлить, господи Какие ж вы хорошие люди Фракция уничтожена Серьезно? Это была фракция? Это были предатели страны. Так. А, что у нас? Господи. С Лением. Ления Влияние. маловато. Вот, так по идее я смогу допасть ночной атакой, и гарнизон, гарнизон не сможет присоединиться к бою. Поэтому это будет easy. Слушай, ну ты мог ему дать право прохода, на самом деле? Ну, я бы в 2000 году развез был. Ну и что теперь? Предлагаешь мне давать право прохода всем подряд? Да нет, ну уже ладно. Какая Просто, типа, он, он мог он, выйти он из города? С меня он требовал деньги, а не... А, сюда требовал деньги? Да, он с да требовал тысячу золота за право прохода. Он mm. бы не согласился на то, что деньги я у него взял. Так, ладно. Ну, вот. Сейчас давайте строим форум. Еще форум. Колизей. Общественный порядок. Повышается пища. Давайте-ка лавку деликатесов сделаем. Не знаю, какие-то деликатесы у германцев нынче. но надеюсь. Господи, вступят. как же я обожаю моих соседей. Ну, они, видишь, таймер тебе поставили. Как Так они сразу... Вот. сверлить. Нас да, с утра пораньше посредить надо. Ну да. С утра пораньше уже 10 часов 1 у тебя. Да. Я так проснулся. Нормально. Так, ну ладно. Кстати, надо этих всех распустить, наемник. Что-то я думал, что так денег там мало. Наемники. две тысячи сразу прибавилось. Денег. Нормально. Да уж. Так, блин. Полководец, давай-ка, ну, станешь. А что значит заменить? Он могу заменить генерала в армии? Воу. Зачем это делать? А, интересно. Чего, если эти побиты и легионеры? Ну, да, боевые вены, которые. Легион. Бывает. Персик нет. персик не такой побитый. Персик. Ну, тоже побитый. Странно. Странно лучи-то. Я не такой побитый персик. Веном. Венам. Да. И пир надо торговать. You have my Хотя, блин, я с ними воевал. Они что-то взялись, со мной сейчас уже не воюют. Странно. Тих. Территорию захватили, они... так сразу перестали воевать. Так они захватили какую-то территорию, да? Да, они захватили территорию, типа, вот они почему-то перестали Боевать со мной. Ну, а пивляй <laughs> да, да, Так, галактика. <laughs> торговля. Ну, новая какая-то фракция. Появилась Родос. Родос, был. Давайте тоже торговать. Нет, их не было. Запросить не, но... Они вообще раньше были, я помню, но... Ну, они были раньше, просто я имею в виду, что, типа, мы их не видели. Ладно, да, ну, может быть да. да Это точно, потому что они sure, очень хотят торговать Так, полторы тысячи мне накинули они с торговлю, спасибо Так Блин, у нас пока мало технологий на еду Надо изучать дальше, чтобы можно было строить всякие фермы Так, надеюсь я смогу напасть на Абабу на этом ходу Безу, сколько нам Алабух. Все в шутку А давайте-ка войскам может отдадите плепс. Немножко войска мне отдадите. Самые топовые я заберу отряды. И давай-ка этим стаком в Германию. Почему у Майцариты и у этого дик диктатора нету сына или дочери. уже ну, <laughs> прошло несколько лет, как и женат. видимо, не прет на них. видимо, видимо твой видимо. диктатор бесплодный, да? а ты между до... про моего это... диктатора, про диктатора. Который... который, женился на моей царице. я просто реально не понимаю, кто это диктатор какой-то потому что это не из моей фракции вообще. Просто мне нужны наследники, а у меня их нету, как бы все. Сейчас. Ну, видимо, не, не судьба. Значит. Так, объявить харизму для наследника, харизму для цели. Объявить, кто вас здесь... А, после вас возглавить. Ну, тут как бы, в принципе, это все логично. Должен возглавить, получить новую должность. получает должность. А для этих всех бомжей тоже можно должность давать Но это смысла не имеет Ладно, пропускаем ход Наш тайный агент раскрыт, Эльдард Какой позор Какой позор? Должна была сразу Что нас сразу сразу должна была появиться Какой позор А Это кто такая вообще? Женщины из вашей семьи обвинили в колдовстве Шлюха какая-то под заборную. Иду в лес, спас наплени голода. В я какой позор. Убить ее. Ну, блин. Колдуст, ну, конечно, убить, да. Какие Фу-фу. Блин, мне чуть не хватает дойти совсем-чуть. Чуть-чуть, Господи. Почему? Гробаный шаг не хватает. Я обожаю Рим. Почему? Это все тут в принципе. Ну все-то не можно было дойти хотя бы. Нет, там постоянно же была такая херня. Ну в смысле, да, можно было командой еще типа добежать. Ну ладно, короче, они здесь решили это исправить. Опущение. Ну, ладно, это постою. возле <сих> города, О, здорово. У тебя там в принципе войска неплохие, смотри. Ну да, у него там еще гарнизон будет. Конечно, можно. не с моими приторианцами, но. Как бы, все равно неплохо. Ну, вот, смотрите, мне войска. Я не могу видеть. А, ты не видишь? Ну да, у меня. Нету почему-то возможности смотреть за твоими врагами. Я вот думаю, взять наемников еще потом. На следующем коду, когда буду атаковать, на всякий случай. Ну, может, не знаю Так. Если я отсюда армию выведу, то что будет? Минус 5 нет. Нам это не невыгодно. Здесь, ну, здесь мощнее, здесь не надо. <с> так, объяснитель воды. Доход от местной торговли 100. Вот он, надо построить. И горбатские хижины, чтобы, чтобы была пища. Чтобы была пища, да. Чтобы было пища. Пища так <coughs> да. так кто со мной будет торговать ребята давайте вон там всякие мне меня чуваки появились с ними торговый так родос о родосом хочет торговать вот, родос да ну твои деньги за торговлю тут мне давай не рыгаешь ну ладно давайте. просто торговлю они мне полторы тысячи дали не, у них там денег просто нету Ну я все деньги забрал <laughs> Да Я Давай мои деньги Ты мне должен, а там тысяч пять где-то <laughs> Нет, оно было даже больше Ну, да, наверное, даже больше Тысяч восемь, наверное Македония, да, Да они и отказываются Ладно. постоянно Ну пусть отказываются дальше когда мы дойдем до вас, мы пощады, пощады от нас не ждите. Да. Именно так. Так, ну ладно, за Наверное. А, я с кембрами торгую. О, не знал. Я с ними тоже торговал. Сейчас на них нападу. Буду хитро умный <laughs> хитро а где и хитр жопы. Договоры на Почему те барбары думают, что как бы на меня нападут, я тут же проиграю? Все предлагают договор ненападения на и при этом Мирный договор, Фиктоны. Да идите в жопу. Мне надо вас всех вырезать уже под конец наконец -то. Они просто не хотят умирать. Ну да, ну да. Ну что ж поделаешь. Умирать приходится. Новый вождь. О, наконец-то сдох этот, видимо, чувак. А, отлично. Кивры просто вышли из города. Просвалились из <свалились> города, но скоро на марш полетели куда-то. Окей. Okay. Культурное влияние. Я не Культурное. против. Естественная смерть. все, умер у меня наконец-то этот мудила. Старый. Или нет? А. Да, мой, мой муж моей царицы умер. Да, он умер, но типа прикол в том, что встал на его какое-то место, вообще какое-то мудило делает. Я не понимаю, как тут диктаторов выбирается? Глава семьи. Слушай, а если... Ты можешь мне предложить брак заключить еще раз? Нет, я тебе жопу со своими браками. Я тебе не буду. Это же какое-то мудиво еще. Ну, я не знаю, кто это такой. Вот почему тут как диктаторы какие-то левые чуваки появляются? Найдите этому... Я не понимаю, он вообще авторитет куда дает свой? Чьи партии? Ну-ка, как это зовут? Гайко Мини Плафт. Слушай, так, а там можно, типа, когда умер муж царицы, можно еще раз брак заключить? Ну, наверное, я думаю, чё Обтрахал ее, что ли, чувак, все, нафиг. Мастевая стала. Да уж точно, блин. Нормальная она, по идее, должна быть. Мне ей 37 лет уже. О, бывает. Вообще похуй. Да. Повысить новую должность. Давайте повышаем. Мой воители умер. Блин, мой воитель умер. У меня вот такой прокачанный вообще жесть. Чего? у меня денег уже нету куда деньги все ушли? На эти две должности новые? Чиновники да. воруют. Странно, я реально там две должности дал мне, за это сразу все деньги собрали. Так, ладно, умираете у барбары. Так, минус еще один. О, ты можешь прокачать из всех. вообще. Так, у тебя денег нет, да? Ну да, у меня деньги все ушли. Хрен знает, на ч, блин. Ну там не так много денег. Сколько но... у тебя доход? 11 тысяч. Ну, нормально. Ну да, но дело в том, что я тупо не знаю, как эти 11 тысяч у меня ушли сейчас. Сейчас... Хоп, и нет денег. Видимо, такие дорогие улучшения должностей, что ли? О, да, кстати, 13 тысяч требуется, нифига себе. Молодец получить. Нормально. Нифига себе, у претарианцев все 76 атака. Да. Разозлите соперника, используя хитрости, коварство. Так, ну реально я не понимаю, что за гай мини плат В игре как это странно сделано, остальное знает, знать, что это значит. Это остальное знати нету в Сенате. Непонятно, откуда она вообще взялась. Хм. Васславить. Давайте-ка, давайте-ка, Ваславить жену моего <свят>, наследника. <свят> как это странно выглядит Ваславить жену. Как мы ее Ваславил? Смотрите, какая сексуальная. <свят> <свят> Смотрите, какая шлюха у него есть. Это действие доступно только главе семьи. Я не понимаю, реально. У меня глава семьи не может сделать то, что доступно главе семьи. А, или нет, то есть это действие доступно. Дать образование. А, надо монет. Капец, короче. Там тысяч двадцать на, на всякие улучшение, ухищрения. Очень много денег, короче, надо откидывать. Я теперь не могу здесь здание переделать из того, что у меня там все ушло на всякую херню. Давайте сносим туда это все. Не, кстати, скотный двор мы не будем сносить, потому что он даёт дофига пищи. Хотя это не наша культура. Типа вообще пофигу. Так, следующих у нас нам нет и на очереди. Следующих мы их будем убивать. Не знаю, что у меня там за войска. Так. Сколько нам идти? Два входа всего. О, Вообще класс. Mm. Целый стак. Интересно, сможет он меня победить. Наверное, нет, я думаю. Лучше второй стак тоже подослать. Так, ну я через ход тогда или нет, слушай, а может по-другому сделать? Нам нету попозже убить. Лучше сначала разобраться с вибисками, которые на юге находятся. Наверное, лучше их сначала разбить. Ну да, у них там хорошая провинция такая. Правда, они, блин, в союзе со всякими испанцами уже идут. что конечно, неприятно. Я, наверное, тогда их на потом оставлю. Лучше сначала разбить нам нет, у которых нет, по-моему, никого союзников. Ну, да. я думаю, что испанцев оставить на потом. Все, в да, Британию да. Надо сначала разнести на нетов, тогда потом останется в Британии там уже полностью Великобританию и двигаться на юг. Короче. После этого. Ну, именно так. Да будет так. так. Ну, я сейчас на этом ходу захватываю Кимвров этих. <coughs> вот, и потом Лартов. Отличная новость. Бражеский команды бит. <laughs> да, именно так. Так, блин, не знаю, в это все уже сделал По еще зайду сейчас какие-то соседи-апулы а Они готовы торговать говорить. Кстати, ну, я могу заходить в город, в город сразу у Нарта. Надо посмотреть, где у них армия вообще Тут С кем вообще ты... Нарты воюют, мне интересно Ты можешь глянуть просто? Сейчас просто? Сейчас, пор Фаген ну, Карфагена войск не так уж и много, на самом деле Кто? Анарты? Да, нарты. Ну, они на юге с кем-то воюют, с гетами еще с какими-то чуваками, то есть мы пока не знаем а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. Царские так скифы там, короче, есть еще на юге Они с ними воюют Слушай, так а может напасть на нартов сразу, вот когда Сейчас я хочу идти подвести? армию Да я не знаю даже Магнаха, блин Нееет Ковдостол, доброе знамение Селенин встревоженно в Селезе Фрак уничтожено, реваки какие-то Геты ну, с АПОами союз заключили. Всякие бомжи, короче, реваки Короче, ладно, ГГ ГГ Кимры. Прописываешь ГГ и ливаешь <laughs> на. Ну, да. Бить войну Да пофиг вообще Так меня не надо привлекать да. Ненадежный я а почему он на корабль сел? Ты как напал-то? Так в смысле, я же напал на город. Ты напал на доке, видимо. Блядь. Гребаный Рим, что за хер... Блядь, какие ж... Это я не напал еще, к тому же, да? Да, я не напал. господи, я напал на город, почему нападает на порт? блядь. Давай перезапустим. Так, продолжаем. Собственно... Нападаем на Кимвров, наконец-то. осторожно там, да. Давайте наводи, да. куда надо. Она навел как надо. Вот, это по-нашему. Так, ну автобой, конечно же. Но я, пожалуй, бы... взял наемников и А если я отступлю, то я смогу в этом напасть? Ну да, конечно. Сейчас наемников возьму. А, ты что, не мог что ли осадить просто? Нет, я садил, я просто наемника хочу взять, чтобы выбить. А, ну, отступать-то не надо было, ты просто в осаде держал, вот и на ней мальчик. Наемник. А, ну, окей, я так сделаю, да. Это будет поуш, мне кажется. Так. Ну, давайте, нападение режим. Так, окупируется. Ну, да, конечно, же оккупируется У меня опять сверлят, отлично. Mm -hmm. О, пиков глаз просто. Отлично. Так, наемников я пока распускать надо, наверное, не буду. А, нормально, у меня вся армия часто кроме наемников. Отлично. Наемники, короче, не побитые, Да. Ну, давайте. Зачем моих брал непонятно? Пожалел их, видимо, просто. В зеркале держал. Моего духа 3DBOC 20%. Нет, нам не надо. Так, вот. будет. Так, ну, тогда... Ладно, ну их спущу, пофиг. Но там все равно армия маленькая довольно. Ну, ну плюс подойдет хотя... через ход только. А, ну хотя... В принципе, они не так много едят, эти наемники. Ладно, оставлю их пока что. Посижу ход в городе. Так, а у вас есть? Почему-то у меня недовольство большое. Почему? Видимо, территория... До сих пор как новая считается А, да-да-да Кстати, про... я же захватил вот эту провинцию эту. Ну да, недавно А, то есть ты да. вообще захватил сейчас город с этой провинции Да-да-да Поэтому общее настроение ухудшилось Так, тогда издамый дикт Общий порядок плюс 9 Пусть будет хлеб и зрелище Ну да, верно Блин, какие же мы соседи кончные просто Так, ну вроде бы все. Вечный ремонт. Да, вечный ремонт. <laughs> Когда начинаешь запись, ремонт начинается резко. Так, нам не туда стриговать. Кристнис, френд, да, да, да. Воите. А, они с тобой не, не воюют, да? Кто? Так, Адриское царство. Ой, я день ненадежный, отлично. Адриское царство. Пофиг, я недодежный. Один союзник Крим. Нормально Вообще похую. Так, ладно, разрешаю ход, наверное Так, нужно будет попроще Сейчас, в принципе, можно серию будет закончить Там в 20 минут ушло. А, хотя нет, ещё рано Да-да-да Так, Арди, договор падение Да, конечно До свидания Вышел за дверь, no. <laughs> нахер с пляжа Договор разорван кимброй, ты их уничтожил, какой позор Зачем ты это сделал? Да, теперь ты не можешь с ними торговать Черт побери Блин, под насрали армии Блин, я так, я так доход упал вообще, капец а че? Это из-за чего? Не знаю Кимпов из убил. Из-за из из того, что я так, ну, типа <laughs> дикт издал пищу. Ну, это крепозрелище, которое. Но... С типа, помощью порядок заход пусть 9. Возможно. О, кстати, эти пиктоны побежали в мою провинцию, которая пустая, они думают. Я сейчас туда заведу целый стак войск. Ну, давайте. Вот Ребята, давайте Мы ждем. Так, алтарь. давай построим алтарь. Будем. Также дом ювелира. Золото больше золота. Стоп, там написано то, что я уничтожу кимров, да? Наверное, ну да. Странно, так у них еще войска остались. Вон. А, нет, они не типа не уничтожены, они, короче, это.. Ну, потеряли территорию, я не могу торговать с ним. Как я буду торговать с кем? Хм. Так, ладно, тогда я распущу наемников. Зря их оставил. Я же буду в городе сесть, а они там все равно будут умирать. Так, разнести слухи верность этой партии. Организовать покушение, кстати, можно. Опасные, чуваки. Так, ну... Уже... Уже. Можно потихоньку собираться на Нарту Так, мне надо найти, где здесь мой правитель, Юрий Бибакул. Вот он. А, он не может бежать. Да. Асура, это тоже мой генерал? Нет, у меня Юрий Вар, Акрит Которого здесь, по-моему, нету. Два каких-то гены, вообще, ноунейма. Так, главное идите границ. Будем <къех> атаковать этих бомжей. Так, а вы сможете? Мастера меча. Упасть, да, сможем. Мастера меча. Да, мяча. <къех> мяч. Блять. Меча, меч. Меч, правильно. <къех> Мя мяч это совсем другое. <къех> Мастера, меча. Мяча, да. Волейбольного. больно, Угу. Mm -hmm. Так. так Кланс Перепоз Звери. What так, the fuck? Так, так, так. Блин, почему я не бабы правят? Потому что феминистические варвары, не знаю. Варвары, феминист. Но есть политиков Невиунг Меги Мегин Фрид Готов Фриды. Слушай, а что политики вообще дают? Ну увеличивают, я я могу уменьшают влияние. А. а я могу убрать политиков, которые... Крича, я их могу убрать, да? Так бы правильно сказать. Снатоли. Как? все силы. Их можно нанимать? В смысле, а что? Нет, а просто... У меня дебабы, пора это, хочу их убрать просто. Хочу мужиков нанять. Так, я нанял сенатора. Мы сказали, минус влияние у вас. Так, а можно сделать покушение на этого диктатора моего, чтобы у меня встал в моей фракции? Или это моя фракция? Я реально не понимаю. У него почему-то не написано фамилия Юлии, там, не знаю. Там вообще no name какой-то. Да Юли Цезарь. Остальная знать. Это херня, короче. Не хватает денег у вас на что, понял. Все просрал. А я могу его нанять? Да, я его могу нанять. А, у меня, кстати, два. А, слушай, это все-таки из моей фракции диктатор. Так почему-то именно не из семьи, он а просто в нашу знать входит. Дом Юлиев, короче, он является. Mm. Так, mm. вот это давай соберем армию из этого чувака. Новую. И сейчас я ему просто отдам всю армию. Нахер, всякие бомжи какие-то управляют моими армиями. Сейчас будет опять гражданская война, опять они заберут армию все. С собой. Ну, вот. это же у тебя уже и перекрасило, довольно Да, крупные. Так, ты там прокачался. Так, вс ⁇ ты прокачался. А, слушай, о а чем мы можем нанимать новых агентов? Да, кстати, у меня появился еще один агент дополнительный, возможно, найма. Так, ладно, на следующий ход наймем у меня вообще. Так, на следующего агента герой. Мы можем на этом закончить серию. Да, закончим эту серию. Собственно, по подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки, если вам понравилось. И всем удачи пока-пока. дизлайки. Да. Если не нравится. Да. Всем пока-удачи. Пока-пока.